всем привет вы на канале торговой платформы xhub.io быстрый автоматический обмен и поддержка 24 на 7 в этом видео вы узнаете как продать или купить криптовалюту за наличные в городе санкт-петербург переходим в раздел обмен за наличные на данный момент за наличные вы можете купить и продать такие криптовалюты как Ethereum, bitcoin тизер сети trc20 и сети trk20 Город выбираем из списка, который периодически пополняется. Выбираем Санкт-Петербург. Выбираем то, что собираемся отдать. Например, наличные доллары. Далее выбираем то, что собираемся получить. Выберем Ethereum. После чего вписываем сумму нашего обмена 10 тысяч долларов. Заполняем адрес электронной почты, телефон или ник Telegram для быстрой связи. А также имя. Нажимаем на кнопку Следующий шаг. Тем самым мы создаем заявку. Вам на почту и в телеграм приходит информация по обмену. Далее с вами связывается оператор для уточнения деталей обмена, времени и месте встречи. Также, если у вас возникнет вопрос, вы можете обратиться к оператору. Вот так легко и просто можно совершить обмен с наличными на сайте xhub.io. Если видео было вам полезно, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Далее вас ждут новые интересные видео по обменной тематике.